Uh oh, Иева щепает себе дня за два танца. Так Ева Штепа, и Семенцев набрали 50 целых 94 сотых балла. На лед приглашается пара Александра Буторина Никита Сборик. Сочи. Танец, сблиз. Александра Буторина, Никита Сборик. За два обязательных танца набрали 48,27 балла. В второе место. На лед приглашается пара Мария Исупова, Игорь Долгов. Ростов-на-Дону. Разрешается разминка участникам разряда кандидат мастера спорта Ритмический танец.